То, вот, например, кардинально поменялось за последние вот, два года. Момент перехода из Окки, садов 2 из второй очереди в третью. Ну, контингент, конечно. Здесь совершенно другой покупатель да, сегодня. Сегодня это преимущественно молодежь, семейные пары, угу. либо большие семьи, где и родители, и их дети с внуками живут одной семьей, Просто самостоятельные пары, которые еще не завелись с детьми. Ну, вообще с детьми очень много купила, потому что карантин, конечно, повлиял на многие умы решением просто иметь, собственно говоря, дачу. Кто-то здесь купил маленький участок, там 5 соток, построил летний дом, говорит, нам в летнее время просто вот из Домодедова здесь близко 40 минут мы на Окей искупались, там покушали на природе, поехали там, 40 минут. От Москвы ехать тоже час, в принципе, есть, достаточно близко. Ну, то есть, по сути, пандемия особо а, сильно, наверное, не повлияла а, на продажи как таковые, только изменились люди. Нет, продажи, конечно, повлияло очень сильно. То есть, был всплеск, май, июнь, июль, ну, угу. очень сильный был всплеск. В принципе, раскупили больше половины поселка именно в этом месяце. Сейчас идет спрос умеренный, угу. ну, не знаю, сегодня... Два человека уже приезжал. вчера одни приезжали, одни купили. А сегодня будет не день? Сегодня будет день. Вот мы сейчас, сейчас а, смотрим дома, а, которые, а, по сути, как новый проект, да, новые инвестиции, а, были построены для продажи. Да. Что это за дом? Это прекрасная, красивая, современная дача, компактная, и как следствие недорогая, угу. сколько она небольшую площадь занимает, но функциональная. Эта дача предусматривает приезд посещения этой дачи, проживание в зимнее время. То есть из-за того, что дом хорошо утеплен и хорошие байкеты стоят, в этом, ну, то есть, на, на укенд можно всегда приехать. С детьми, без детей, неважно. Ну, тепло будет, тепла будет достаточно, потому что термос, он очень хорошо греет. То есть достаточно будет в такой дом, там, одного-двух конвекторов недорогих. И можно спокойно зимой здесь. Он нагревается мгновенно, собственно говоря, дом-то. Это же не, не камень, не дерево, а там, толстое. Это стены, которые вот, э, такого бутерброда. Угу. То есть, по сути, этот дом уже готов и проживанию. Да, единственное, что требуется еще сделать электропроводку по комнатам, но этого мы делать не будем, поскольку я не знаю, где будет стоять кровать, где будет стоять телевизор, где будет стоять плита. Ну, как люди решат? Ну, там проводки а, вот, да, на, на 10-20 тысяч рублей максимум этой проводки. А так мы планируем обеспечить эти дома водопроводом, канализацией в обязательном порядке, ну, чтобы иметь возможность этот дом эксплуатировать круглый год.